а в Минюсте зарегистрирован, то есть он не является нормативным правом маркером. Мы абсолютно, вот, фитнес-индустрия, согласна с Но ну, Это, видимо, фактор градообразующих предприятий города Сургута, да, где на работе всех